Итак, есть мир Яви, в котором гипотетически мы считаем, что мы находимся, иногда мы в него все-таки попадаем. Кто-то чаще, кто-то меньше. Для того, чтобы в нем находиться, важно быть вот в этом поточном состоянии. Когда мы в чем-то залипаем, начинаем что-то анализировать, мы его очень легко выскакиваем из этого состояния. Мы, в принципе, и попадаем в него тоже достаточно легко. И тут вопрос привычки и навыка срабатывает. Да? Это мир, который кажется нам очень обжитым, да, вот, И я встречал много людей, считающихся очень конкретными, очень реальными. Вот особенно я восхищаюсь мужчинами такими вот конкретными, реальными, правильными, которые могут вообще не попадать в я. В том, что они вот уверены, что они там живут. Вот почему? Потому что поток сложнее, чем наше представление о себе, о жизни, о чем-то, да. Вот и Положа руку на сердце, я думаю, что вы согласитесь с тем, что можно припомнить ситуации, когда то, что вы считали точно черным, вот прям совершенно точно черным, в какой-то ситуации оказывалось белым. Признать это может быть было сложно, но если по честному с собой вот так посмотреть, да, то как минимум это не было черным. Да, это не было абсолютным злом, это оказывалось добром. И наоборот, то, что выглядит абсолютным добром вот просто гарантированно. Вот примитивный пример, когда. Меня часто спрашивают, вот деньги там на благотворительность помогать, давайте там сдадим на детский дом. Я говорю, а вы вот понимаете, куда эта энергия в результате пойдет? Не к тому, что это плохо, не надо сдавать, вообще не про это, я просто задала вопрос, да? Вот вы дали деньги, деньги ⁇ это энергия, эта энергия пошла как-то работать, а на что она в результате работает? Она на что работает? Она работает на то, чтобы дети стали счастливы, чтобы перестали, перестали быть сироты в этом мире или она поддерживает, подпитывает систему сиротства благими намерениями, а, вам решать, что там за этим стоит. Но много вещей, достаточно много вещей, стереотипно принятых правильно, несозидательными, на втором-третьем шаге могут оказаться, ну, либо вообще не таковыми, либо идти куда-то в сторону. Вот. А это мы уже как бы перешли даже немножко в мир правит, потому что правь – это как раз мир установок, это мир принципов вообще как что устроено миропонимание мир убеждений он очень важен потому что исходя из того во что мы верим мы так и живем мы так и действуем вот мир слави это высший мир хоть несмотря на то что это горизонталь да это движение потока исправит из понимание выбора того во что я верю куда я иду ради чего я живу некого служения которое Человек для себя определяет как важное, значимое. И дальше идет движение, то есть это путь. Вот этот путь ⁇ это и есть православие, вот этот путь, пройти этот путь. Да? У нас странничество было еще в XX веке, полустранников. И э, странничество ⁇ это когда человек, неважно, он там богатый или бедный, он начинает искать, он понимать себя, вот, идти по этому пути в сторону славы, в сторону э, высших божественных принципов. В сторону состояния, которое, если вот идти по девяти этапов познания мира, да, то это, собственно говоря, состояние веры. То есть, когда человек находится постоянно в потоке, он не залипает, потому что вправе залипать достаточно легко, потому что там надо это, ну, это все описываться, как это так, а вот это так, а вот это так, да, ну, как бы как аксиомы. То здесь это есть вот восприятие мира во всей его гармонии. И когда-то давно. Я проводила курсы, в котором перед курсом человек обязательно писал анкету, потому что курс сильный развивал дух и интуицию человека. И важно было, чтобы человек был адекватен себе и миру, да, и психологически, психически устойчив. Потому что если неустойчивый человек начинает развивать силу, он развивает и вот эту неустойчивость, что ни ему, ни мне было точно не надо. И там был вопрос, что вы хотите изменить в этом мире правильным ответом, то есть ответом, который подразумевал психическую устойчивость человека, что мир прекрасен, ничего не менять не надо. Это, по сути дела, состояние веры, то есть состояние принятия. Это, это, да, наверное, это очень правильный ответ, но, положа руку на сердце, далеко не всегда в жизни мы в этом состоянии находимся. Но там отсутствует борьба, там отсутствует противопоставление, там все очень гармонично, очень много света и любви. И вот это православие, вот эта вот горизонтальная ось крестовины это вот есть этот проход. Можно идти и в обратную сторону. Это фактически наша душа, когда спускалась в этот мир, она таким путерским, как возможно, и шла. А для того, чтобы туда вернуться, нужно осознанно этот путь. Вверх это как раз вот этот Навский и Лейный мир, но это отдельная тема, почему мы вышли на два названия. Там, где когда-то эта информация была взята, там, собственно, говорилось о Навском мире. Но когда мы начали разбирать вообще, как все это устроено, то оказалось все не так однозначно, как говорят некоторые товарищи. Вот. И с Навским миром оказалось очень интересно. И там достаточно много всего заложено из того, что мы пожинаем в нашей Яви, как бы яве, уж кто в чем живет. Вот, то есть это э, в добрый час там нарисуем эти схемы, поставим. Но вот если просто визуализировать, вот православие, а вот это вот э, явь внизу в плотном мире и наверху как энергетический э, источник, да, такой бесконечный резервуар энергии граничных своих возможностях. Вот эта базовая крестовина. С ней было достаточно просто, хотя э, там тоже очень много открытий, по-хорошему это все надо долго разбирать. Сейчас у нас ознакомительный пока рассказ. И потом стал вопрос, а вот это что такое? Вот по вот этому кресту информации меньше. Если вернуться к церквям, то что мы обнаружили? Мы обнаружили, что церкви не восстановлены, не имеют алтарной части, закрыты для прохода. А имеют в основе квадрат, который абсолютно равнозначный, с четырьмя входами. Эти храмы не восстанавливают, либо когда их восстанавливают, их переделывают и пристраивают алтарную часть. Чем отличается, когда у нас есть четыре прохода или когда их только три? Ну, ежу понятно, это одна из возможностей, которая закрывается. И говорится, что вот сюда только молиться, ходить нет, только молиться. А если мы говорим о том, что православие это движение в сторону слави, да, то человек может туда что? Только обращаться, просить, на да, что-то надеяться, но не идти. Вот. И судя по тому, что церкви, которые мы видели разрушенные а, или не восстановленные, а, они, ну, явно им там не тысячу лет, да, то это все было совсем недавно. Еще совсем недавно проходы. И функционал церквей, ну вот здесь вот тема с атмосферным электричеством очень бьется в эту тему, да, но к тому, что из того, что сейчас докрутили, что атмосферное электричество, помимо прочего, обладало некой вот этой благодатью, и слово «благодать», оказывается, было изъято из церковных канонов после революции, было запрещено слово «благодать». Вот. И из храмов благодать в виде энергетического вот этого энерготрансформатора, излучателя, да, была изъята. Вот. А, то, тут особенно становится интересно, зачем же при этом, кроме того, что убрали атмосферное электричество да, и возможность заряжаться вычищаться человеку в этом храме, еще убрали возможность прохода через слайд. То есть оказалось, как будто этого мало, надо было еще и заблокировать этот поток. Вот. А... Вторая крестовина оказалась временной. Все, что я сейчас говорю, мы проверяли практически и а, удивительным образом, когда выходили на какое-то понимание, потом находили подтверждение. А, ну, хочется сказать математически выверенные. Извините, что я сейчас не привожу. Это отдельная большая лекция. А сейчас вот вводная, поэтому вот эта временная а, диагональ, как раз то самое прошлое, будущее, а, настоящее. И что у нас там? Четвертый выход. Так. Вечность? Вечность.